Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот. Вот на одном. Не хотите в канцелярию? В канцелярию документы давайте. В канцелярию мы документы не принимаем, все через канцелярию. У нас мы вам не можем поставить календарь штамп. Сдаете в канцелярию, мы вам, в канцелярию вам поставим календарь штамп. Да. Но самое главное, мы вам канцелярию зачитайте хотя бы что вы. Конечно передадут. Давайте. Вы нет, вы это у вас экземпляров вы один с вам вам не мы не даем, даем. Вот Так вот. как так например, не принимаем, давайте, что, давайте что, так вот это я отдаю вам. Вот вам. это я же лично вам. Это вам, вам лично. Лично мне все документы через канцелярию. Второй мы оставим в канцелярии, вот этот документ мы вам Второй у нас для популярия, и на третьем нам расписывается. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Самое главное, что угу. вынесли протокол. И напишите адрес, в вы живете. Я приняла документ, поставила число, дату, просто и пожалуйста, и номер входящего документа и книга. Надо Все сделала, Мы вопрос, как, что я номер, получила. вы получили? Вы получили, что вы получили? А, получила, то есть. Можно предоставить? Кто именно получил? Я все тут есть у меня. В а отписи все. Мы же не знаем, кто принял у нас документ, правильно? Покажите ваше удостоверение. Меня я слышу прекрасно я вас приняла Это не какие вопросы вопросы кто принял я не вижу кто принял меня. покажите ваше удостоверение. Я вижу расшифровку. Теперь покажите, что я сверил. Расшифровка это видит, свели Сейчас, попрошу Хорошо. Вы соблюдаете ваши законы? пожалуйста, свели меня. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, до Здравствуйте. года. по поводу... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня по поводу... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по поводу... Здравствуйте. А а Он но... на мест подшип А мы можем его увидеть? Как сейчас это у нас сегодня а, ну, хотя бы что а, а это паспорт Паспорт тоже может поделиться? А? Паспорт, конечно, поделиться. Я, документ, я не Оксана Николаева, институт, Я не надо обработать мои персональные данные, я не даю разрешения. Вы меня слышите? Я хочу посмотреть, кто вы являетесь. Я не, не дала разрешение на обработку и на их персональные данные. Вы ну, кто будете являться? Должником, заскать. Я представитель исполнительного комитета Совета народных депутатов города Генбура и Кунгурского района. Я бы хотел э, вам сказать, что мы сегодня есть протокол на стародук своего До этого мы ходили, его предупреждали. начальника также получить документы В канцелярию судью, да, да. Угу. В канцелярию в есть канцелярия, вы живёте. К канцелярию все передадите, канцелярия все передаст мне. Я вам просто сейчас, э, как бы шоу, документы, вам оставлю. Мне не надо некие штампики ставить, не надо, чтобы вы меня приняли. Я просто вам отдаю. Я говорю, жаль, послушаю, что послушаю, нет судебного убийства Я вам отдаю, значит, вступление в должность Реванового Валентина Ивановны, председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза. Потом я вам даю указ о возобновлении деятельности охоронной власти органов управления народного хозяйства и восстановления их в правах. Потом о назначении меня Филимонова Павла Владимировича на должность председателя исполнительного комитета Совета народных депутатов Кунгурского района, Камнической области, ССР, составит Советских Советских и также я вам даю постановление о нетокосновеностях благовозных лиц Верховного совета народных депутатов всех уровней власти руководителей народного хозяйства Советских, Советских Советских Республик, членов их семей. Данный человек, который, на который, с которого сегодня вынесли приказ, приказ протокол, да, является народным депутатом избранным. Вот. Мы предупреждали, она страдутся она не вняла. Сегодня был вынесен геовердик по регистрации преступления на территории СССР Также я вас предупреждаю о вынесении вам такого же документа, если вы не измените, о неприкосновенности народных депутатов возобновления Верховного Совета. Работа Верховного Совета. Все, Все? Спасибо. Пожалуйста. остается. Еще... Еще... Требуем вот отменить постановление. И требуем отменить постановление... Вот это... Вот номер вот этого вот постановления. Все в канцелярию передавайте. Мы... Устно требуем отменить вот это постановление. Устно, вы думаете, как вы поступите? Все, канцелярий. Это именно, что сейчас заявляю. Мое вашу устное вашу заявление, лист? это не этот документ. Вот, вот, вот это ваше постановление вынесено, вот эта ксерокопия с него снята. Вот я требую, чтобы его отменили. На каком основании? Да незаконно, я уже писал, мы бумаги отправляли сюда. Ну, значит, он все должны отправить? Нет. Николай Михайлович. Да. У нас когда вызывали по этому постановлению, мы, мы, мы от него отказались. Мы и я не расписывался, нич ничто не стал. Пристав. судебному приставу. да. Когда она еще вот это постановление еще не вынесла, мы приходили... Мне на руки ничего не, не дали... Пришло на работу и на работе и с меня заискали. Мы обнаружили исполнительное производстве, она нам давала, что фамилия неправильно написана не по паспорту, а по личности. Вот требуем отменить вот это постановление. Так, это идет нарушение указ Ельцина 1997 года и положение о паспорте. То же самое. Хорошо, посмотрим. Когда будет результат? нам или Юрьевна? Ксении Юрьевне сообщите. Подойти надо будет как? Я думаю, что отправить вам по почте, адреса отправить. Угу. Телефон, я думаю, что тоже у нее есть, если вы дали. Там есть, наверное, телефон? Mm -hmm. Нет? Нет. Там, по телефону написано телефон. По что yes. есть. Но адрес есть. Почта yes. вот, тогда, хорошо? Отправьте. А то, что деньги, которые заискали уже, как их возвращать? И с работы тоже отозвать постановление, так как оно нарушено? Я вас услышал, результат потом вы увидите. Вам когда примерно? В течение 10 дней должен быть. И также суд вынес да, решение. Она же ссылается на решение суда. Да. Суд тоже также вынес и решение. Так у вас есть право обратиться в суд и обжаловать вот. это мы решение? Обжаловали. Мы обжаловали, бесполезно. Мы, мы были присутствовали в суде, да? Суд. да. Судья брал паспорт ионный, удостоверение личности. Если вы не согласны с судебным актом, вы идете обжаловать это в судебном порядке. Ну суд это суд. А, а, нет, а? подождите, да? вот смотрите, как получается. <кх> вы, значит, решение выносите, незаведомо ложное, да? И человек должен оправдываться убегать. А, почему? Павел Владимирович, я вас услышала. Угу. Все, вам сообщат. О вас. Все, мы будем ждать ваш ответ. Письма на да? А в этот месяц у него не вычтут? Судеб написал. Все, мы с вами закончили? Нет, в этом месяце у него ждать. Же, я за... не могу почитать. пока ничего сказать. Разберемся, вам все сообщат. До свидания. свидания. А -а -а. До свидания. До свидания. одному, пожалуйста. Это у вас, у нас в доме. А, предыдущий номер, можно? Соколи. И еще вот здесь вот That's а это кто? И а на отпуске за нее Окунцева Светлана Валерьевна соединить. Эти документы для старшего Спасибо. Спасибо.